Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня мы хотим вам показать, что такое неправильный выбор воздушной завесы. Хочу вам напомнить, что воздушная завеса была разработана с целью эффективной защиты дверного проема от теплопотерь, чтобы бутики, магазины, рестораны могли держать двери свои открыты, и в то же время помещение всегда оставалось комфортно. Для того, чтобы наглядно продемонстрировать вам неправильно работающую воздушную завесу, мы взяли дым и хотим вам показать, как он проникает в помещение. Вверху дверного проема, если мы проводим дым, вы видите, что практически дым не проникает в помещение, поэтому можно сказать, что она работает. Обратите внимание, что уже на середине дверного проема практически весь дым поступает в помещение. Соответственно, не защищен дверной проем невидимым воздушным барьером. Это говорит о том, что воздушная завеса была подобрана неправильно, и будут только увеличены энергозатраты на эксплуатацию воздушной завесы. Очень важно правильно делать выбор. Воздушная завеса — это энергоэффективное оборудование, если оно выбрано правильно. Подписывайтесь на наш YouTube канал, больше видео мы будем стараться записывать для вас, чтобы вы имели представление о том, как правильно Корректно выбирать оборудование.